Ты лишки там? Что? Как дела там? Как дела? Mm -hmm. Отлично, у вас. Не жалуюсь тоже. Все, все хорошо. Ты американец? Не. Nee. А кто? Канадец. Долго задумался. Да, думаю, что вот как это на русском языке. Как на русском языке Канада? Ну да. Не, Канадец. Канада, я Канай. знаю. Как. Понятно. А как у вас там дела? Нормально дела. Отлично. Но ну, лучше, чем у, у вас Как? А откуда выучил русский язык? Я командировка был в России. В командировке был в России. Да. Слушай, а можно тебе спросить, как тебя зовут? Майкл. Майкл. Меня Араик зовут. Как? а р -ра а райк Да. Okay. Очень приятно. Чем, чем занимаешься, Арайк? Я из Карабаха. Слышал об этом? Да. Такой, а, Ты азербайджанец. Такой... Нет, я армянин. А. Армян. А, ты который, Армянин, который живет в э, Азербайджане. Я армянин, который живет в Карабахе, а Карабах это не Азербайджан, это Армения. Не, ты же врешь мне. Я знаю, что армянское э, правительство не признал э, Карабах своим. Правильно. Вот. Значит, э, Правильно. Карабах не ар армянский. Нет, знаешь как, давай я рассужу чуть-чуть по-другому. Армения не признала Карабах как, ну как сказать, как республика, mm -hmm он не примел но, Карабах. Но. Чтобы Карабах был независимым республиком, не был ни в составе ни одного города и населения, он был сам для себя. Понимаешь? Не был, не был. Но. Не был. были оккупационные армянские войска. Вот своим армяне боялись признать Карабах. И... Вы за оккупировали Азербайджанцев, Карабах убивали и выгнали азербайджанцев оттуда. А сейчас вот. Майка, сколько тебе нет? Немного, наверное, два раза больше, чем тебе. Ну ты стесняешься сказать, сколько тебе а, лет, двадцать пять лет. А что это даст тебе вот мой возраст? Какой разница? Я как с тобой, мужик, с мужиком общающий, спрашиваю тебя возраст. Неужели блин тебе стыдно nee, общаться? Мне с не волос? стыдно. Это мои личные данные. Это я проблема. же это не спрашиваю, я же не спрашиваю, сколько я у тебя денег кармане. Сколько... Я не спрашиваю у тебя жена какая нация у жены. Ну, жена вот это... это твоя личность да и а мой... возраст, я возраст с тобой это с мужиком общаюсь слушай я с тобой как с мужиком с мужиком ну общаюсь ну и что? Так, и что это для тебя не имеет значения я же вижу что перед, перед меня <зап> мужик есть я не спрашиваю меня не интересует твой возраст если да Слушай, если ты можешь. Если, ну если ты опускаешь как ребенок, серьезно. Не, но ну, ребенок это ты. Стыдно может тебе быть. просто. А, Смотри, стыдно. на дворе двадцать второй, на на дворе уже двадцать второй век, но. Ну слава богу, интернет это везде есть, правильно? У вас тоже интернет есть. Ну, но... наверное, даже самый лучший, чем в Армении. Ну, наверняка, может быть, все возможно. Да. Да, и вы цивилизованные люди, чем правильно? Ну, а теперь, что даст мой возраст? Ну, слушай, блин, слушай, я не, я не договорил. Понимаешь, Майкл, давай слушай друг друга, не надо перебивать. 22 век уже на дворе, блин. Погугли ты, если ты не любишь читать книжки, не любишь, я не знаю, историю, ты никогда не слышал об истории, Погугли, и там ты увидишь, чей принадлежал Карабах и кто кого оккупировал, понимаешь? А, Где-то 40-45 лет назад. Ты просто открой историю и вот, прочитай а, ее внимательно. Армяне оккупировали Карабах, это я знаю. Это... Я... Тихо, тихо, ты, тихо, ты тихо, тихо не перебивай, не перебивай. И это не, не перебивай, не перебивай. Даже это, это сказали не, не просто. перебивай. Не перепивай, я говорю уже. И вот э, у вас и своих там памятники есть, что вот э, 150 лет э, с, с тех времен, когда вот сюда пришли армяне. Значит, это не ваши территории. То есть, это не ваши территории, если вас привезли туда. Откуда-то, не с Турции, Знаешь историю полностью наоборот? Это памятники были не армянские, армянские памятники, до сих пор Армения была у Арту. Ты слышал об этом? Ты знаешь вообще историю? У Арту это была империя, а не нация. Империя. Да, империя. А, ну, почему и, ты а, с Ну, ладно, ладно, допустим, ладно, ладно, ладно. Но допустим, что это была империя. Но это, значит, не был армянским империей. Это значит, в этой империи были много других национальностей, наверняка, да? Слушай, слушай, сколько лет Азербайджану? А сколько лет э, вашему Армению? Как сколько лет вашему ну, Армению? Ну, 30, наверное, есть. Ты что, серьезно? Да, серьезно. Вы же, вы же да. вот э, где-то 30 лет, лет назад вышли из Советского Союза. Значит, вашему Армению только 30 лет. Какая нация самая первая приняла христианство в этом мире? Евреи. Не в евреи, а Армении, блин. То есть, то есть. То есть Иисус армян, Адам и Ева армянине, да? Нет, они евреи, блин, по-твоему, да. Ну, если они евреи, значит, самые первые Христианские. Ты что, серьезно думаешь, христиане что Иисус Христос евреи? был евреем? Кто? Ты думаешь, что Иисус Христос? Иисус Христос был евреем? Я говорю, да? Иисус. Иисус, да, да, Иисус Христос Ис Иисус, был да. евреем Ев по еврей, еврей, да. Ты что серьезно, блин? Ты вообще неистов? А армян, армян что ли? Нет, не армян. Ну, а кто, кто сказал, а кто что он, армян? Он, а кто был? Христианство, слушай, а был, христианство. Это религия, Нет, подожди, да, религия, это, а это, религия, это, религия, религия да, да. Но он был же самым первым христианином. Он же не был армянином. Кто? Ну Иисус. Кто? Иисус. Иисус Христос, Иисус Христос был Сыном Божьим, понимаешь? Ну, да, ну а кто Он был по национальности? Армян что ли? А где родился Иисус Христос? Ну, ну уж точно не в Армении. Правильно, уж точно не в Армении. Да. А где? Ну, там же, где? Вот, в Изра Израиле. В Иерусалиме. Да, но. Ну. Иерус иерусалим, иерусалим тоже иерусалим. армянский, что ли? Нет, не армянский. Но вот именно. Значит, самые первые христианины были там. Вы, Слушай, вы не, не можете, то, что вы можете христиане быть, христиане вы не можете быть, вы не можете я быть, тебя о другом спрашиваю, не кто можете, принял христианство понимаешь, как религия, понимаешь, кто а, принял, Райки или как-то, и вы, в каком году, Райки или как твое имя было, а, ты, ты блин, не можешь блин, мне бай. доказать, что вы самый, <свят> Вот армяне, да, почему-то нравится им врать, и лгать себе еще а, насчет христианства и да я не вот я вообще не, не понимаю почему что есть вот надо гордиться в чем что-то там был первым вторым третьим или а, чем-то вот вот я не заметил вот мусульман или там буддистов или, или других вер, там, лютерянцев или католиков, что вот никто не говорит, что вот мы первые были, мы первые были. <laughs> ну и что? Ну, э, ладно, вот даже вот, если вот погуглить и ист истории христианства, посмотреть, вот, история христианской церкви, здесь ясно скажено тоже, что вот э, э, период, первый четвертого века, если мы начнем здесь посмотреть как раз здесь нигде не написано насчет насчет Армении, вот не вижу что здесь вот так так так, хотя да вот откуда вот появился вообще вот наши года, то есть от, как раз вот от Бога то есть, читаем, то есть, было вот перед Христосом времена, и вот мы сейчас читаем вот именно вот от Бога. Сейчас вот от Христа 2021 год, лет, и вот здесь вот насчет 100 лет, 100, 100 года, так, так, так. Так и где здесь насчет Армении вспоминают а, нигде нигде я не вижу а, вот так здесь пишут насчет э, так так так где Армения где Армения здесь вот э, насчет Рим а, прибылся в Рим Рим это что Армения что ли Рим это же не Армения Значит, итальянцы и греки, они все-таки вот первые христи христиане, вместе с евреями. И так и вот здесь Армения. И что я вижу? В начале 4 века только. То есть, о чем о вы, армяне, говорите, если у вас только вот 4 века? А вот здесь написано, так, где это, вот здесь история хри христианской церкви, тонический период первого начала IV э, века. Так, а три века? А три века кто тогда еще там христиане были? Не вы, армяне. <laughs> так что я не знаю, почему вы так думаете. 300 первый год здесь вот насчет вас говорят и вот между прочим грузины здесь пишут что в 324 году это тоже очень да давно но грузины что-то не пьют себе вот в грудь, что вот мы из первых там ну и что ну и что и армяне так что вы не первые Ладно. все Точка, хватит от этой темы. Надоели действительно уже, блин, своим христианством. Что-то наш, мы что, должны тогда себя отсутствовать хуже, что ли? Нет. У нас были, да, у людей было, да, много разных богов. То есть у нас было, да, язычество. Ежи ну и что? Вот мы не пьем себя в что мы в мире первые вот, люди, которые вот яжичники, яжичники были. <laughs> вот, вот нашли армяне себе какую-то ерунду, блин. Ну ладно, все, хватит.